Обнаружены признаки жизни. Хватайте его. Что вы делаете? Какого черта? Произошла вспышка заболевания. Она убила всех, кто пытался ее сдержать. Всех. Вы делаете здесь то, что должны делать. Это место способ изменить вас. Какого черта? Здесь произошло что-то плохое. Нет, нет, нет. Я знаю, кто вы. Я знаю, что вы сделали. Вся эта тюрьма заражена. Вы не можете продолжать убегать от того, что вы сделали. А теперь давайте закончим это.